Он стал императором в 17 лет. Подросток на троне самой могущественной империи того времени – Римской империи. Император Нерон. Его называли худшим правителем всех времен. Жестоким и безумным монстром. Тиран, убивший своего брата и мать и приказавший убить свою жену. Несостоявшийся актер, ставший для всех посмешищем. Однако есть основания считать, что Нерон на самом деле никогда не был таким. Возможно, он стал жертвой клеветнической кампании, и историки нарочно исказили его биографию. Но все ли его преступления были вымыслом? Мир Нерона с его страхами, моральными принципами, жестокостью недостижим для нас, как далекая планета. Но странно, почему же подданные любили и боготворили Нерона? Нерон. В защиту тирана. Часть первая. Режиссер Мартин Паперовский. Нерон Клавдий Цезарь Август Германик взошел на римский престол в 17 лет. Его почитали как Бога. Однако в начале своего пути он был всего лишь марионеткой своей властной матери. Агриппина – сестра императора, вдова императора, а затем и мать императора. «Нерон будет властвовать, но убьет тебя», – гласило пророчество. «Пусть убивает, лишь бы властвовал». Такова была философия Агриппины. Берлинский университет имени Гумбольта. Здесь ученые пытаются выяснить, каким на самом деле был Нерон, как исторический персонаж. Один из экспертов в этой области, профессор Клаудия Тирш, специалист по античной истории и социальной роли женщин в Древнем Риме. Что в его биографии было вымыслом, а что правдой? Клаудия Тирш анализирует роль женщин в жизни Нерона, прежде всего, Агриппины. Пророчество было выдумано и получило известность благодаря историческим источникам Тацита, Диона Кассия через 50-100 лет после смерти Нерона. Этот вымысел основан на слухах того времени и является собой гениальное изобретение, в равной степени олицетворяющее жажду Агриппины к власти и характер Нерона. Агриппина – дитя своего времени, дитя Рима, как и Нерон. Чтобы понять Нерона, нужно понять, в каком мире он жил, в мире властных людей и непредсказуемых богов. Капиталийский холм – главное святилище Рима. Здесь более двух тысяч лет назад Агриппина приносила жертвы верховному божеству римлян Юпитеру. На месте, где во времена Нерона находился храм, сейчас находится величественная статуя всадника. Это император Адриан, философ, и по свидетельствам историков, хороший император. Но что в Древнем Риме считалось хорошим, а что плохим? Сенаторы и императоры в Римском форуме правили миром. Это был центр империи, императорский официальный Рим. В Риме эпохи Нерона проживало около миллиона человек, а общество имело классовую структуру. Большинство из жителей было паденщиками или безработными. И они жили совсем в другом Риме. Каждый третий римлянин был рабом, то есть по закону вещью, сравнимой с животным, с лошадью. Такой товар могла себе позволить только римская элита. Патриции правящий класс, богачи составляли всего лишь 1% населения. Нерон часто выходил в народ. Историки рассказывают о ночных прогулках молодого императора. Известно, что Нерон всю свою жизнь делал все, чтобы завоевать любовь народа. Он знал, только любимец народа наделен безграничной властью. Профессор Миша Майер, специалист по античной истории из Тюбингена. Он также изучает историческую фигуру Нерона и ставит под сомнение свидетельства его биографов Тацита, Светония, Диона Кассия. Его исследования охватывают период ранней Римской империи. Он полагает, что рассказы о ночных прогулках Нерона были вымыслом. Проблема в том, что в литературе такие истории часто становились стереотипами по отношению к правителям, о которых и так говорили плохо. То же могло произойти и с нейроном. Многие величайшие библиотеки хранят коллекции произведений античных авторов. Например, библиотека герцога Августа в немецком городе Вольфан Вольфенбютеле. Однако античные историки своими сочинениями часто преследовали собственные интересы, поэтому современные историки подходят к таким источникам критически. О Нероне в основном пишут три историка, и именно они, так сказать, обладают монополией на информацию – это Тацит, Светоний, Дион Кассий. Но Тацит был еще ребенком, когда Нерон умер. Светоний родился через несколько лет после смерти Нерона, а Кассий жил спустя сто лет. Тацит и Дион Кассий принадлежали к классу сенаторов. Светоний к более низкому классу. Но он также писал для аристократических кругов. А именно в этой среде нейрон был особенно непопулярен. Вот почему с самого начала мы сталкиваемся с отрицательным образом нейрона, который основан на искаженных фактах, что доставляет нам, историкам, много проблем. Главные герои произведений Святония о нейроне реальные. Но не всегда. То же самое можно сказать о сюжете. Он хочет развлечь, а не просветить своего читателя. Нельзя относиться к трудам античных историографов так же, как к современным сочинениям. Античные авторы создавали литературные, а не исторические произведения и оформляли свои труды соответственно. Историк в первую очередь должен изучить достоверность этих источников, вычленить в тексте исторические факты. В каких отношениях были эти авторы с Нероном? Достоверны ли их данные? Рим – мавзолей первого императора Римской империи Августа. Только его кровные родственники могли наследовать престол. Мать Нерона Агриппина была его праправнучкой. Во всей империи тогда насчитывалось около десятка кровных родственников Августа. И они вели ожесточенную борьбу за власть. Агриппина попыталась свергнуть своего брата императора Калигулу. Поэтому маленький Нерон рос без матери. В наказание она была отправлена в ссылку, а мальчик получил не такое образование, какое должен бы получить наследник императора. Возможно, поэтому он во взрослом возрасте вел себя совсем не так, как от него ожидали. В источниках говорится, что уже в детстве Нерон интересовался литературой, искусством, поэзией, танцами и особенно гонками на колесницах. Таковы были его интересы, когда он жил с тетей Домицией. Его мать была в ссылке, а его воспитанием занимались цирюльник и танцор. Неизвестно, это ли стало решающим фактором, но уже с ранней юной, появляются свидетельства о таких его интересах. Агриппина пытается направить его в другое русло и нанимает учителя, который должен подготовить его к императорскому трону, философа Сенеку, блистательного литератора и харизматичного оратора. Вид с большого цирка на холм Палатин, на дворец римских императоров. И по сей день эти руины дают нам представление о величии тогдашних его обитателей. Агриппина упорно прокладывает себе путь в правящие круги. Ее брат Калигула убит, а ее дядя Клавдий становится императором. И она выходит за него замуж в 49 году нашей эры. С этого момента Рим изменился, и все в городе подчинялось ей, пишет Тацит. Выбор Синеки на должность воспитателя Нерона оказывается удачным. Этот сорокалетний мужчина был известен как блестящий оратор. Римляне восхищались его сочинениями. Он выслушивал проблемы людей и анализировал их с мастерством психолога. Именно он должен был подготовить сына Агриппины к ремеслу императора, помочь ему принять эту судьбу и стать его главным советником. Сенека. Сенека был отличным выбором для сына Агриппины. С одной стороны, он был известным философом, писателем, но также и политиком. Он был известен как автор сочинения о гневе, посвященного тому, как контролировать свои эмоции. То, что нужно для такого импульсивного юноши, как Нерон. Агриппина также надеялась приобрести в его лице политического союзника. Он должен был быть ей благодарен за то, что она привезла его в Рим. Но самое главное, он был выдающимся преподавателем. Для ее сына, которого она готовила для великих дел. В 50-м году нашей эры Нерон официально усыновлен. Его приемный отец на тот момент управлял государством уже почти 10 лет. В честь императора Августа Агриппина стала августой и получила титул императрицы. Клавдий был противоречивой личностью. Как писал Святоний, ему нравились блюда из грибов и молоденькие девушки. Его жена Агриппина была дочерью его брата и была на 26 лет моложе его, и у нее были большие планы. Античные историки описывают Клавдия как необразованного, слабого и злобного. Современные же историки считают его грамотным руководителем и разумным правителем. Вот как Святоний описывает 10 октября 54 -го года. Императорская семья возлежит за столом. На столе любимое блюдо Клавдия – грибы. Нерон, как преданный сын, лежит в ногах у Агриппины. С ними разделяет трапезу британик, родной сын Клавдия и, следовательно, его первый наследник и конкурент Нерона. Говорили, что Клавдий очень благосклонно относился к своему сыну. Нерон только что женился, благодаря Агриппине, которая организовала его свадьбу. Но он не любил свою молодую жену. Октавия была дочерью императора. Это был династический брак. После женитьбы Нерон стал зятем и одновременно приемным сыном Клавдия и сводным братом своей собственной жены. Именно Светоний достаточно детально описывает заговор против императора. Клавдий сам подписал себе смертный приговор, усыновив Нерона. Историк описывает, как у Клавдия после грибов начинается приступ удушья. По версии Святония, яд в грибы подмешала Агриппина. Ядом было пропитано и перо семейного врача. Имитируя вызов рвоты, императору вводят еще дозу яда. Утверждение о том, что Агриппина отравила своего мужа, кажется современным исследователям недостаточно убедительным. Мы заметили, что античные авторы изображают отдельные эпизоды слишком подробно, и пришли к выводу, что чем больше автор хронологически отдален от произошедших событий и чем подробнее его описание, тем менее оно достоверно». Отравление или несчастный случай? Эта загадка так и останется неразгаданной. Гораздо важнее то, что в 54 году Агриппина получает столь желанную ей власть. Ее сын Нерон становится императором. Первая часть пророчества сбылась. Агриппина, дочь Германика, сестра и любовница императора Калигулы, жена Клавдия, а теперь мать императора Нерона. Никогда ранее женщина в Римской империи не была наделена такой властью и несметными богатствами, благодаря которым она могла фактически купить важных ей людей, друзей, приобрести контакты в различных кругах. И, что самое главное, на ее стороне армия. В подчинении Рима множество территорий. В чем причина успеха Римской империи? В сильнейшей армии и искусстве ведения войны. Через 50 лет после смерти Нерона появились подробные описания римской армии. Полностью укомплектованные отряды, сложные стратегии нападения. Сотни воинов за своими щитами атаковали, как танки. В их распоряжении также были боевые машины, такие как осадные башни, огромные катапульты. Безупречная подготовка и железная дисциплина в легионах также делали свое дело. Во времена августа легионов было 25, то есть от 100 до 150 тысяч человек. Это была самая современная армия того времени, и завоевания были ее призванием. Границы империи Нерона простирались с юго-востока Британии до Африки, вплоть до города Асуан на юге Египта. Включали также Каппадокию и Сирию. Почти 70 миллионов жителей на территории, в 20 раз превосходящей территорию Германии. Вся власть в руках императора. А реально в руках Агриппины. Она начинает устранять членов семьи одного за другим. Первой жертвой становится Йони Силан. Он заслужил такую участь лишь тем, что, как и Нерон, был потомком Августа, а значит, соперником. Агриппина отравила его блюдом из грибов. Нужно иметь в виду, что политический порядок в тот период был устроен таким образом, что правитель вынужден был прибегать к убийствам для укрепления своих позиций и защиты собственной жизни. Речь не шла о моральных устоях. Это был всего-навсего способ застраховать свою жизнь и право на власть. В пятьдесят году на римской золотой монете появляется изображение Нерона и Агриппины лицом к лицу, но на обратной ее стороне, предназначенной для правителя, только титул Агриппины. Агриппина на самом деле всего лишь мать императора. Но, по ее мнению, она правит Римом. И она недвусмысленно это демонстрирует. Принимает делегации, ведет корреспонденцию. На одной из монет даже изображено, как она держит корону сына. Как будто это она передала ему власть. Но Сенека также амбициозен. Его влияние на Нерона возрастает, как и его благосостояние. Он зарабатывает деньги как посредник при заключении государственных контрактов и как кредитор, требующий больших процентов. Так, постепенно, он начинает играть важную роль. Какое событие положило начало конфликту между Нероном и его матерью Агриппиной? Нерон влюбился в бывшую рабыню Акту. Эта любовь продолжалась всю его жизнь. Она была прислугой его жены. Красавица, родившаяся в Греции, в семье сирийцев. Полная противоположность Чопорной Октавии, его нелюбимой жены. Акта очень важна для Нерона. Она символизирует его освобождение от власти матери. Он пытается обрести все большую независимость. Для Агриппина это было проблемой. Не потому, что у Акты были какие-то политические амбиции, нет. Она была просто очень предана Нерону. А Агриппина опасалась, что ее сын отворачивается от нее из-за этой девушки. Поэтому она попыталась положить конец этой любви. Лакуста, Благодаря Тациту и Диону Кассию, эта женщина приобретает сомнительную репутацию самой известной в Риме изготовительницы ядов. Ее считают причастной к отравлению Клавдия. В Риме яд был инструментом политического влияния. На протяжении веков члены правящих семей пили различные яды, чтобы выработать к ним иммунитет. Историк медицины и преподаватель Карл Хайнц Ливан детально исследует причины смерти обитателей Дворца Нерона и тактики отравления представителей римской элиты, критически анализируя исторические источники. Кто такая Лакуста? Персонаж, выдуманный античными историками, или историческая личность? Отравление соперников было обычной практикой в правящих династиях Древней Греции и Римской империи. Но в эпоху Нерона по какой-то причине получает особую известность имя отравительницы Лакусты. Оно перестает быть анонимным, как должно было быть с людьми подобной профессии. Это исторический персонаж. Она верно служила Нерону, но после его смерти была казнена. Британик – сводный брат Нерона. Родной сын Клавдия и его первой жены Мисс Алины. В 1955 году ему исполняется 14, а это возраст совершеннолетия. Он становится самым опасным соперником Нерона. У него больше прав на трон, поскольку он родственник императора Августа не только по материнской, но и по отцовской линии. Такая связь с Августом ставит под угрозу позицию Нерона. Но британик болен. Говорят, он страдает подучей болезнью – эпилепсией. Тацит и Дион Касси выдают свои подозрения за исторический факт. Нерон якобы нанял Лакусту, чтобы та приготовила яд для Британика. Историки пишут, что Лакуста таким образом стала сообщником Нерона в его первом преступлении. Клеветали ли это? Что касается эпохи Нерона и периода ранней империи в целом, историки никак не могли знать наверняка, что происходило за стенами дворца, в том числе, как совершались предполагаемые убийства. Они часто сетуют в своих трудах, что не обладают достаточной информацией. Эти утверждения не очень хорошо вяжутся между собой. Февраль 1955 года Тацет подозрительно подробно излагает обстоятельства смерти Британика. Так как блюда сначала пробовали дегустаторы, Британику подносят очень горячий, но не отравленный напиток. Яд, как пишет Тацет, был в кувшине холодной воды, который этот напиток потом разбавили. И почему-то историк без доли сомнения называет злоумышленника. Это был Нерон. Все три историка приводят не просто описание преступления. В их заметках есть намеки, которые были прозрачны для современников. И их целью было очернить молодого Нерона. В традиционных источниках политические убийства рассматриваются с точки зрения морали. Плохие правители совершают убийства, особенно путем отравления, и за это заслуживают общественного порицания. Хорошие же правители, конечно, так не делают. Историки пишут, что британик скончался через несколько минут или даже секунд после принятия яда. Но это свидетельство делает их рассказ еще более недостоверным. В ту эпоху не существовало настолько быстродействующих веществ. Тем не менее, если сравнивать разные свидетельства античных историков, все они в один голос твердят, что британик был именно отравлен. С точки зрения фармакологов, наступление мгновенной смерти после перорального введения яда в организм кажется невероятным. Кай брем, фармаколог. И неважно что это за яд. Сначала он проникает в организм, всасывается в желудки или кишечники, и только потом может оказать эффект на какой-то из органов, мозг или сердце. Для этого нужно время и не секунды, а минимум несколько минут или даже час. Но народу все ясно. После смерти Британика на стенах города появляются надписи «Нерон, брата-убийца». Для Гриппины смерть Британика – удар под дых. Если раньше она могла повлиять на Нерона, указав на более законного наследника трона, в отличие от усыновленного Нерона, то теперь это стало невозможным. Смерть Британика помешала политическим амбициям Агриппины. Все карты в правительстве перетасованы. Агриппина публично лишилась всех почестей. Она была изгнана из дворца на Палатинском холме и лишена телохранителей. Нерон действует безжалостно. Теперь он единственный хозяин императорского дворца. Позднее этот период будет охарактеризован как хорошие пять лет правления Нерона. Префект Преторианской гвардии Бур и Сенека становятся главными советниками Нерона. Это были действительно спокойные годы для Рима, время мира и процветания. Сенека посвящает Нерону свой трактат о милосердии. В нем молодой император изображен как человек весьма великодушный. Сложно сказать, был ли Нерон снисходительным или нет. В традиционных источниках есть несколько эпизодов, демонстрирующих, что он был далеко не кровожадным монстром, как его изображают позднее. Когда принималось решение о казни рабов Люция Педания Секунда, народ Рима бунтовал, и Нерон пытался использовать это недовольство, чтобы предотвратить казнь почти 400 рабов. Рабы были основной частью римского общества, и в отличие от своих хозяев, составляли большинство населения. Почти 300 тысяч рабов проживали в одном только Риме, поэтому богатые римляне боялись восстания рабов. Если раб убивал своего хозяина, убивали и его самого. Но чаще не его одного, а всех рабов, принадлежащих жертве. В случае с Люцием Педанием секундам речь шла о 400 рабах – мужчинах, женщинах и детях. Всех их ждало распятие на кресте. Сенат настаивал на соблюдении закона, предписывающего казнь всех рабов-жертвы, и в этом случае. В конце концов Нерон уступил. Жестокая логика. Если раб убивает хозяина, остальные рабы также виновны, так как считаются его сообщниками. Убивали даже новорожденных. Яркая иллюстрация особого мышления римлян. Сначала Нерон пытается противостоять этому древнему правилу, но позднее, под влиянием традиций, вынужден отступить. Несмотря на недовольство масс. Дядя Нерона, император Калигула, постоянно унижал сенаторов, высмеивал их, лишал их имущества и даже доводил до самоубийства. У сената нет никакой власти. Уважение, с которым Нерон и его советники относились к сенату, было притворным. Сенат мог предлагать законы, а император – принимать или накладывать вето. Но, несмотря на это, мужчины, собиравшиеся в римском форуме, считались элитой Римской империи. У них огромное богатство, в их руках финансовая власть. И молодой император не хочет затевать конфликты без необходимости. Тем не менее, конфликт все же возникает. Поместье крупнейших патрициев. Более 60 тысяч рабов обрабатывают земли площадью с небольшое государство. Урожай с этих земель не облагается пошлиной и попадает на огромный римский рынок без дополнительных наценок. С товарами из провинции дело обстоит иначе. В каждом порту, у каждых городских ворот за них требует пошлину. Сборщики пошлин связаны со многими сенаторами, которые таким образом получают деньги почти из воздуха. И как помещики получают преимущество перед конкурентами. Нерон узнает что в таможне царит несправедливость и коррупция то есть сборщики налогов очень сильно разбогатели и Нерон решает что он должен немедленно отменить все пошлины на товары но сенат останавливает его из соображений здравого смысла а также потому что сами сенаторы получают прибыль от этих пошлин пошлины продолжают поступать но нерон Рону, по крайней мере, удается взять под контроль некоторые коррупционные практики. Он также усмиряет амбиции сенаторов, мечтающих о министерских постах. Как и его предшественники, он назначает на них бывших рабов, которым может полностью доверять. Армия тоже в его подчинении, и народ его любит. Для императора первого века нашей эры очень важна была поддержка римского населения. Если симпатия народа не на стороне императора, ситуация осложняется. Нерон хорошо это знал и по этой причине приложил максимум усилий, чтобы заручиться поддержкой своих подданных. Может, он даже перестарался по сравнению с другими императорами того времени. В источниках есть ряд эпизодов, которые демонстрируют, как для него была важна такая поддержка. Император Калигула мечтал легко разделываться с народом, одним ударом перерезая глотки. Так сильно он его боялся. Он начал строить ипподром на Ватиканском холме. Нерон закончил строительство, и по сей день обелиск, привезенный по приказу Нерона из египетского Гелиополя, стоит на площади Святого Петра. В 1957 году Нерон начал активную кампанию по завоеванию симпатий населения. Он раздавал щедрые подарки. В толпу бросали свитки, и любой бедняк мог поймать свидетельство на владение землей или даже домом и уйти с трибуны богачом. Хлеба и зрелищ для народа. Это была главная забота императора. Римлян нужно кормить и развлекать. Они любят, когда император разделяет с ними их развлечения. В детстве Нерон мечтал участвовать в колесничих бегах, а подростком инсценировал гонки на деревянных лошадях. Он болел за команду зеленых. Но когда он взошел на престол, ему пришлось попрощаться с детскими мечтами. Нерон является в какой-то степени трагической фигурой. Его заставляли играть роли, которые он не хотел, или которые были ему не под силу. И те недочеты, которые приписывают ему как правителю, возникли не за его неспособности быть императором, а скорее из-за того, что он хотел для себя совершенно иного призвания. Занятие политикой было обязанностью, но его увлечения были совсем из другой области. Нерон любил поэзию, музыку, танцы и особенно театр. Все это было не к лицу римскому аристократу. Актеры и музыканты были низшей ступенью в римской социальной иерархии. Рим – военная держава, где все крутится вокруг войны, сражений. В отличие от Древней Греции, в Риме гимнастика и спорт признавались только как часть военной подготовки. Выполнение физических упражнений самих по себе считалось проявлением слабости и женоподобности. Император, певец, неслыханно. Но Нерон хочет именно этого. Свинцовые пластины на его груди должны были укрепить его голос. Уединившись во дворце, он тренирует дыхание и пишет стихи. У нас очень мало материала, который позволил бы объективно оценить таланты Нерона. Из его стихов, например, сохранилось только несколько слов. Но даже то, что до нас дошло, свидетельствует о том, что у Нерона был талант, и что он, вероятно, достиг определенного уровня художественного мастерства. Нерон был далеко не таким бездарным, каким его изображали историки. Философ Музоний утверждает, что у Нерона был певческий голос, бас, но ему не хватало силы. Нерон, очевидно, знает об этом недостатке, ведь он вызывает во дворец самого известного музыканта, игравшего на кефаре, чтобы тот давал ему уроки. Беззаботное время для Нерона. Его положение на троне неоспоримо, и он может спокойно предаваться своим увлечениям. Агриппина презирает его артистические наклонности. Между матерью и сыном пролегла глубокая пропасть. Нерон на тот момент все еще позволял претарианцам использовать девиз, прославляющий Агриппину, лучшую из матерей. Это значит, что он полностью ей доверял, но постепенно он начинает понимать властные амбиции своей матери, понимает, что она представляет опасность для армии и аристократии, что она может обойти его, заменить кем-то другим и даже убить. 59-й год стал Судьбоносным для Агриппины и Нерона. Он влюбляется в попею Сабину, самую красивую женщину того времени, у которой были свои планы на императора. Попея очень похожа на Агриппину. Она тоже происходит из семьи аристократов, мечтает о власти и готова ради нее на все. Она разумно использует свои способности, чтобы сблизиться с Нероном. Завязываются любовные отношения, которые долго не приводят к свадьбе, и Агриппина является главным препятствием. По свидетельствам историков, Нерон и Попея нравились друг другу. У них было схожее чувство чувство юмора, они оба любили искусство и театр. Но Папея не хотела быть просто его любовницей. Она хотела выйти замуж за Нерона. Но Нерону для этого нужно было развестись с Октавией. И так начинается их конфликт с Агриппиной. Он все больше и больше боялся своей матери. Его недоверие начало перерастать в страх и панику, и этот страх, как и давление со стороны Попеи и многих других, привел к тому, что он решил избавиться от этой угрозы раз и навсегда. А это означало смерть для его матери. Подготовка покушения была похожа на постановку пьесы. Нерон любит драмы и морские баталии. В его странный замысел убийства собственной матери входит и то, и другое. Смерть Агриппины должна была выглядеть как несчастный случай на корабле. Нерон отдает секретный приказ построить корабль смерти. Крыша была утяжелена свинцом и сконструирована таким образом, что при нажатии на рычаг Агриппина и ее слуги должны были погибнуть. Этот известный корабль был спроектирован таким образом, чтобы развалиться в море. Это значит, что и в этом случае Нерон пытался срежиссировать спектакль, как он уже делал и раньше. Он хотел превратить убийство матери в эффектное зрелище. Март 59 Нерон приглашает свою мать под предлогом примирения на его виллу в городке Баи. После Агриппина садится на корабль смерти. Механизм срабатывает, но ей удается спастись и доплыть до берега. Она посылает Нерону весть о своем спасении. Опытная женщина не выдвигает никаких обвинений, не говорит ни слова о предполагаемом покушении. Нерон же до смерти боится мести своей властной матери. Император Домициан говорил... В заговор не веришь, пока он не окажется успешным. Проблема Нерона заключалась в том, что Агриппина была его близким родственником, поэтому ему следовало бы ожидать ответного покушения. И единственным способом предотвратить его, как ему казалось, было действовать на опережение. И он подсылает убийц к Агриппине. Историки пишут, что она попросила заколоть ее в живот, в чрево, из которого родился Нерон. В Сенате Нерон оправдал свой поступок, заявив, что Агриппина предала его и хотела его убить. Сенат в целом поддержал императора. Но были и такие, кто был не согласен. Мнения в народе также разделились. Нерон понимал это. Но мы можем предположить, что представителям римской аристократии было понятно, что такие убийства – нормальная практика в существовавшей тогда политической системе. Как отреагировал народ? На улицах города появляются новые надписи – Нерон – убийца матери. Нерон перепуган до смерти и боится мести народа. Когда он осмелился вернуться в Рим, его приняли с ликованием. Народ и сенаторы встретили его у входа в город и проводили во дворец. Это было возвращение Триумфатора. Нерон, который раньше страдал приступами страха, теперь просыпается по ночам и переживает панические атаки. Агриппина не дает ему покоя во сне. Тацит пишет, что его преследует фурии, богиня мести. Безумие и сумасшествие, так называемое императорское сумасшествие, Такие ярлыки начинают активно использовать по отношению к римским императорам в конце XIX века. Но это не совсем корректно. Нельзя соотносить известные в наше время психические расстройства с теми, что имели место 2000 лет назад. По поводу Нерона можно сказать, что, став хорошим императором, он нарушил неписанные правила, за что и получил заслуженные наказания зависимых от Сената историков. Гладиаторы, рисковавшие своей жизнью и зачастую проигрывающие ее, стали неотъемлемой частью наших представлений о древнеримском мире. Веками на могилах храбрых воинов приносили в жертву заключенных. Римский историк Сервус пишет, когда жестокость этих жертвоприношений стала очевидна для всех, вместо них было решено проводить прямо у могил сражение гладиаторов. Но можно ли назвать гладиаторские бои меньшим злом? С точки зрения римлян – да. Потому что, с одной стороны, они не всегда заканчивались гибелью, а с другой – это все же была битва, а значит – благородное дело. Наши представления о них, навязанные кино и телевидением, не совсем верные. Гладиаторские бои не всегда были такими кровопролитными, как мы привыкли думать. На самом деле на аренах империи погибло меньше гладиаторов, чем считалось раньше. По последним подсчетам, погибал только каждый восьмой гладиатор. Однако Нерону не нравятся такие развлечения. Он делает упор на искусство, а не на сражение. Он довольно сдержанно относился к гладиаторским боям и старался сократить их количество. По крайней мере, пытался свести до минимума риск смертельного исхода схватки. Для римской аристократии это признак трусости. Римлянин мог обрести вечную славу всего двумя способами – победой в войне или доблестной гибелью. Главная цель римских полководцев – завоевание земель и экспансия. Это источник благосостояния для аристократии. Завоевание новых провинций, вне зависимости от потерь, приносит военные почести сыновьям аристократов, а их отцам – почетный пост проконсулов Рима. Но Нерона мало интересует экспансия Римской империи, и так он создает себе врагов. Римская аристократия продолжает считать экспансию главной задачей Римской империи. И императоров всегда оценивали по тому, какую позицию они занимали в этом вопросе. Для Нерона завоевания были не так важны И на него с самого начала оказывалось сильное давление Святилище бога Януса в древние времена Если его двери закрыты, значит империя находится в состоянии мира За всю историю только трем императорам удалось преуспеть в этом Нерон был одним из них Уровень внешней политики империи Нерона, безусловно, одна из отличительных характеристик его правления, хотя его и называют не очень агрессивным. У него было другое преимущество. Он назначил на военные должности очень грамотных людей, которые осуществляли необходимый натиск не только военными средствами. Использовалась многоярусная стратегия, и вооруженные конфликты времен Нерона отличались не только военными победами, как, например, в Британии, но и дипломатическими. Тот факт, что Нерона изображали как страшного тирана, также сложно объясним, как и его жестокость по отношению к близким ему людям. Следующей его жертвой становится Октавия, жена императора. Как таковых отношений у Октавии и Нерона все эти годы не было. Они прохладно относились друг к другу поскольку это был династический брак. Нерон всегда говорил, что он, конечно, женился на ней, но никогда не испытывал к ней любви. Она всегда была верна ему и не представляла для него угрозы. Люди почитали Октавию и от всей души жалели. Нерон хочет жениться на своей любовнице Попеи Сабине, а для этого ему нужно развестись с Октавией, неписанное правило даже для императора. Нерон и Попея хотят избавиться от Октавии, но он не может просто выгнать ее, особенно с учетом ее популярности. Нерон, очевидно, больше не чувствует настроения масс. Возможно, причина тому – его любовь к Попее. Он отправляет Октавию в одну из провинций, пытается судить ее за государственную измену, но из-за гнева плебеев ему это не удается. Люди требуют возвращения Октавии, но Попея выбирает другой путь. Она подсылает убийц к Октавии. Ей перерезают запястье, она истекает кровью и умирает. А на стенах города появляются новые надписи «Нерон – жена-убийца». Убийство Октавии наносит серьезный удар по репутации Нерона. От императора ожидают, что он будет жить в соответствии с древними римскими представлениями, вести себя как достойный муж и отец, почитать всех членов семьи. «Октавия» была очень популярна. Убийство вызвало шквал негативных эмоций и навредило репутации императора. Нерон пишет стихи, о янтарных волосах попеи. В январе 63 го у них рождается дочь. Кажется, они оба счастливы. Но против императора, который не скрывает свои чувства, берет уроки пения, пишет стихи и нарушает все возможные правила, настроены как сами аристократы, так и их историки. В мае 63 го дочь Нерона умирает. Тацит пишет, как в радости, так и в горе он ведет себя неподобающе. Его современники привыкли к определенному типу поведения. Они хорошо знали, как должен был вести себя император и были очень удивлены, что Нерон не вписывался в их представления. Но он также не соответствовал представлениям о плохом императоре, какими до него были Тиберии и Калигула. Он был для них чем-то новым, чем-то особенным. И это недоумение, как следует относиться к такой фигуре, как Нерон, оказало влияние на то, как он изображен в литературе. Может быть, Нерон все же мог бы остаться в истории как хороший император, если бы не случилось то, что раз и навсегда навредило его репутации. Поджог Рима. Историки Свитоний и Дион Кассий не были современниками Нерона. После его смерти они обвиняют его в поджоге Рима и пишут, что он сам обвинил в этом христиан. Христианские историки спустя несколько веков обвиняют его и в казни апостола Петра. Но недавние исследования полностью оправдывают Нерона. Их результаты показывают, что он не причастен к этой трагедии, а обвинения в преследовании им христиан безосновательны. Автор сценария и режиссер Мартин Папировский. Операторы Тим Вестон, Андрей Болторетту, Ян Хольцапфель. Композитор Майкл Дис. Продюсер Ханс Херман Штайн. Фильм озвучен студией СВДУБЛЬ по заказу ГТРК «Культура».